Добрый день! Сегодня в видео поговорим о том, что такое ГПЗУ и чем он может быть полезен собственнику земельного участка, землевладельцу либо арендатору. ГПЗУ – это аббревиатура, которая обозначает градостроительный план земельного участка. По сути, ГПЗУ является информационным документом, в который котором содержится определенная информация, которая характеризует параметры и возможности строительства на земельном участке, а также иные параметры, начиная от видов разрешенного использования, заканчивая зонами с особыми условиями использования территории. источником информации по ГПЗУ является пункт 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса. В данном пункте содержится перечень информации, которая отображается в градостроительном плане земельного участка. Всего в данном пункте содержится порядка 18 видов информации. Всего их 17 указано, но один пункт имеет двойную нумерацию, в частности вот пункт 7, имеется еще под пункт 7.1, который дает в 18 видов информации, которые содержатся в градостроительном плане. Все мы их рассматривать не будем, рассмотрим только те, которые имеют, на мой взгляд, самую наибольшую информационную ценность. Итак, первый, на мой взгляд, по ценности является сведения о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства. Независимо от того, что владелец участка собирается строить на своей земле дом, сарай, баню, гараж, как правило, всегда возникает вопрос о том, сколько метров отступать от границы земельного участка для того, чтобы можно было после завершения строительства зарегистрироваться регистрировать объект, в частности как объект недвижимости, чтобы определить на него права с возможностью дальнейшей продажи данного объекта вместе с земельным участком. В своих статьях и видео неоднократно говорил о том, что минимальные отступы от границ земельного участка можно посмотреть в правилах землепользования и застройки. Для этого, как правило, находят территориальную зону, в которой находится земельный участок и читают ее градостроительный регламент. То есть в этом градостроительном регламенте, как правило, описываются, в том числе и размеры минимальных отступов от границ земельного участка. Но правила землепользования застройки это документ как правило достаточно объемный бывает до 300 и больше листов в этом документе поэтому с непривычки вычитать не очень удобно а ГПЗУ по своему объему как правило не превышает 3-4 обычных листов и в нем найти сведения о минимальных отступах от границ земельного участка проще, чем перелопачивать правила землепользования и застройки в действующей редакции. Поэтому, чтобы узнать минимальные отступы от границ земельного участка, можно не гадать, а взять и запросить сведения о градостроительном плане земельного участка, о том, каким образом запрашивать градостроительный план земельного участка какие сроки его предоставляют и в течение какого времени актуальная информация, содержащаяся в ГПЗу считается актуальной, об этом расскажу в конце данного видео. Или в последующих видео, если данные материалы кажутся слишком объемным. Вторым видом полезной информации, содержащейся в ГПЗУ, является сведение об основных условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установленных в соответствии с настоящим кодексом и иными федеральными законами. Как известно, в границах населенных пунктов территориальные зоны, в которых находятся земельные участки, подразделяют виды разрешенного использования на три группы. То есть виды разрешенного использования бывают основными, бывают вспомогательными и бывают условно разрешенными. Поэтому, получив ГПЗУ, вы точно знаете, какие объекты вы можете строить на своем участке в соответствии с тем видом основным видом разрешенного использования, которые действуют для данного земельного участка. Это исключает возможности постройки объектов, которые не предусмотрены видами разрешенного использования для данного участка. Второе неочевидное преимущество знания видов разрешенного использования состоит в том, что понимая правила изменения видов разрешенного использования, собственник или, вернее, да, только собственник земельного участка может изменять вид разрешенного использования, например, один вид, основной вид разрешенного использования поменять на другой вид, либо если в перечне вспомогательных видов, установленных для данного земельного участка, есть тут вид разрешенного использования, который ему нужен, он может добавить к своему основному виду Разрешенного использования вспомогательный вид разрешенного использования и тем самым расширить возможности использования своего участка. Данное преимущество является неочевидным для очень многих собственников земельных участков, поэтому немногие задаются в принципе вопросом, а каким образом можно прокачав вопрос о видах разрешенного использования, установленные для участка, изменить его назначение, вид и тем самым изменить возможности и широту применения своего земельного участка для определенных целей. ГПЗУ в этом плане является прекрасным инструментом, из которого можно получить исходную информацию о том, какие в принципе основные, вспомогательные либо условно разрешенные виды разрешенного использования земельного участка установлены для данного конкретного участка. Следующим объектом ценной информации являются сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок. Исключение составляет только случай выдачи градостроительного плана в отношении участка на которые действия для строительного регламента не распространяется Переведем на русский язык и посмотрим, в чем, собственно говоря, состоит польза данной информации. так Еще раз повторим, что параметры разрешенного строительства можно выделить на несколько подпунктов. То есть, это минимальные отступы от границ земельного участка, которые нужно соблюдать. О них мы уже говорили выше. Предельные, минимальные и максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь. Предельное количество этажей или предельное высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки в границах земельного участка. Итак, в чем собственно говоря, может состоять полезность знания предельных, минимальных и максимальных размеров земельных участков. В ГПУЗУ содержатся сведения, о, должны, вернее, содержаться сведения о минимальных и максимальных размерах земельных участков. Знание этой информации может быть полезно, если вы, например, рассматриваете возможность раздела своего земельного участка с целью, например, продать часть земли, а другую использовать для себя, либо, наоборот, разделить его на два участка и, собственно говоря, распорядиться по своему усмотрению. То есть, грубо говоря, из одного объекта недвижимости в виде земельного участка сделать два объекта недвижимости тоже в виде земельных участков, ну соответственно меньшей площадью. Для того чтобы определить юридическую возможность данной процедуры, нужно понимать, какие минимальные размеры земельных участков установлены для той территории, где собственно говоря находится ваш земельный участок. Можно посмотреть это на примере. Допустим, если ваш участок площадью допустим 14 соток, и вы в своем ГПЗУ видите, что предельный минимальный размер участков в вашей территориальной зоне составляет 5 соток. Таким образом, на вашем участке могут поместить как минимум два участка с минимальной площадью, то есть площадью не менее 5 соток. Таким образом, юридически у вас есть возможность произвести раздел земельного участка, таким образом, что каждый участок не будет в своей площади быть менее, чем минимальный размер, установленный в ГПЗУ. То есть не не менее чем 5 соток. Обращаю ваше внимание, что 5 и 14 соток это не установленные для всех ГПЗУ размеры минимальных а размеров земельных участков, а это я взял для примера для того, чтобы показать, каким образом можно использовать полезную информацию из ГПЗУ. Второй пример может состоять в следующем. Например, у вас земельный участок имеет такую же площадь 14 соток, при этом предельный максимальный размер участков, установленных в ГПЗУ, составляет 18 соток. Из этого можно сделать вывод, что если вокруг вашего участка есть в свободная земля то вы можете увеличить площадь своего земельного участка до предельных 18 соток такое увеличение площади земельного участка как правило называют прирезка земельного участка либо перераспределение земли то есть таким образом получив сведения из гпзу о предельном максимальном и минимальном размере земельных участков которые действуют на территории где находится ваш земельный участок вы можете определить есть у вас юридически в принципе возможность поделить земельный участок чтобы не нарушить предельные минимальные размеры участков и если вокруг вашего участка есть свободная Земля, и вы знаете предельный максимальный размер, который может иметь участок в данной территориальной зоне, и сравнив его с площадью своего участка, вы можете определиться по наличии юридической возможности двигаться по пути прирезки земельного участка, то есть увеличения его площади за счет прилегающей территории. Таким образом, данная информация из градостроительного плана земельного участка поможет определиться с возможностью реализации вышеуказанных юридических действий.